Хоп, хоп. Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Вот так вот пафосно я начинаю это видео, но внутри видео никакого пафоса не будет. Я вам расскажу полностью всю свою историю, как с самого нуля дошел до тех результатов, чтобы зарабатывать больше 10 тысяч долларов в месяц. Сразу дисклеймер, в этом видео вся информация неправда, это моя выдумка, деньги, сувенир. И таких денег я явно не зарабатываю, это все просто моя фантазия. Это так, на всякий случай. И теперь давайте переходить непосредственно уже к делу, начнем с самых истоков, кто я такой, что, чем занимался, я из деревни, население у нас 200 человек, уже тысячу раз говорил, у нас в деревне в основном все работают, То вот знаете, на таких деревенских работах, это колхоз, кто-то занимается сельским хозяйством, кто-то вообще ездит в город за 20 километров и там работает, ну в общем работы не особо таки много. Я был отличным учеником в своей школе, я всегда старался получать там девятки, десятки, закончил школу со средним баллом примерно 9,3, потом лицей закончил 9,0, то есть я учился довольно-таки хорошо. Помогли ли мне эти знания, сегодня мы с вами разберемся. После школы надо было решать, куда мне дальше идти. Мне родители сказали, надо выбирать какой-то университет. Это такой хороший путь. Будут знания, будешь много зарабатывать. Ну, грубо говоря, вот такая вот темка. Ну, понятно, я тоже во все это верил, потому что надо было реально выбирать универ, надо было искать какую-то работу. Ну, не буду же я постоянно все время на шее у родителей. В то время, как я был дома, я любил мотоциклы, постоянно занимался перепродажей мотоциклов. В это время я занимался еще радиоэлектроникой, паял усилители трактористом и продавал средним за 10 долларов один свой усилитель потом я начал усилители забивать в коробке они уходили по 20 долларов и трактористы были довольны я был доволен потому что я получал кэш трактористы получали музыку то что им надо было параллельно когда я делал вот эти вот радиоэлектронные устройства эти самые усилители звука я делал статьи в интернет и потом когда я опубликовал статью в интернет я понял то что за статью я получаю там 100 рублей россии примерно на то время это было 2-3 доллара я такой охренеть как так можно то есть я делаю усилитель за десятку я вкладываю там свое грубо говоря время я вкладываю там какие-то свои силы и получаю там 10 долларов, а тут за статью 3 доллара, хотя я там как бы четко не напрягался, я просто включил голосовой ввод, сделал пару фотографий, что я там делаю, 3 бакса, опа, и потом я такой понял, надо делать больше статей. И на то время, когда я еще там был школьником, мало того, что я хожу в ягоды, зарабатываю там на ягодах, не знаю, 200, 300, 500 долларов, уже точно даже цифру вам не назову, и параллельно еще делаю усилителей. тоже выходило там 100-150 долларов. Потом я еще добавляю статьи, еще соточка падает и то есть даже вот будучи школьником у меня уже летело 500 долларов да я не скажу то что мы там и прям из бедной семьи у нас семья такая я бы сказал средняя мы там э, не ходили в оборванных мы покупали новые вещи то есть жили довольно таки неплохо мама была библиотекарем, отец работал заведующим фермы, то есть, ну, реально, то есть, если у всех там доярки были, у меня батя был заведующим фермы, ну, ничего себе. но я не могу сказать, что мы там шиковали, я ходил с айфоном там, или у меня был самый лучший комп, нет, такого не было. Я был просто отличником, который старался как-то выбиться в люди и в будущем там э, реально показать какой-то результат. Ну, после этого, короче, мы с вами разобрались. В это время я себя купил и спортивный мотоцикл, успел покататься, вообще перепробовал, наверное, 20 мотоциклов, еще на перепродаже мотоциклов там тонуло и я заработал 700 долларов чистыми то есть у меня был мотоцикл ямасаки это такой вот мопед грубо говоря я этот мопед быстренько потом меняю как-то на яву яву меняю на другой мотоцикл продаю и бах 700 долларов чистыми я туда охренел и тупо докладываю черники покупаю себе спортивный мотоцикл начинаю гонять такое прикольное шикарное время но потом приходит все-таки время университета. Поступаю в университет, мотоцикл уже никуда не годится. Куда с этим мотоциклом? Ну, вообще, короче, надо продавать. Продаю мотоцикл, остаются какие-то деньги, чисто так, на свои расходы. Покупаю себе гольф вторую машину, ну, просто, чтобы ездить уже на учеб Потому что на учебу мне надо было ездить в центр в Беларуси, это Минск. И, то есть, там 200 километров реально надо было катать. Ну, то есть, я на гольфе гонял, все было круто. И были вот такие вот запасы. Потом я... Начинаю знакомиться собственно, с трейдингом. Это мы с вами разобрали мои источники дохода, которые у меня были. И тут знакомлюсь с трейдингом. То есть уже радиоэлектроника отпала, отпала сбор черники, но ну, потому что, ну куда ты уже как бы учишься в универе, ходить за Минск, за чернику, ну реально смешно. И получается то, что все, у меня не осталось источников дохода. Единственный источник дохода, который у меня был, это когда хожу в универ, получаю стипендию. Если ты там круто учишься, получаешь еще одну стипендию. Но когда я уже поступил в универ, я уже такой, да, нет. Нет, это типа не то, в универе не интересно. Ну, как сказать, с чуваками круто общаться, да, но зарабатывать, там, ходить на какую-то работу параллельно, ну такое, если в школе я был отличником, то в универе я уже был все. То есть какой отличник, я еле там выживал, потому что я уже нашел другие развлечения, появились пацаны, э, дамы, ты со всем этим общаешься. И, короче, вообще уже учеба уходит на второй план, и ты понимаешь, что ты совсем не этого хотел от жизни. В общем, знакомлюсь я с трейдингом. Начинается мой путь с того, что у меня не получается. Потом я начинаю грузить еще больше денег, еще больше, больше, больше. В итоге я решаю продать свою машину и загрузить вот этот вот крупную, так скажем, сумму на депозит. Насколько помню, продал я машину за 800 долларов. Загрузил я тогда на одну из платформ. И уже буквально за 3 часа я это все потерял. То есть, понимаете, чувак, у которого там... Грубо говоря, была жизнь, когда он знал Вот такие вот физические способы заработка Приходит в трейдинг и тупо все сливает Ну как трейдинг? Это трейдингом даже сейчас Сложно назвать, вот часто спишут, спрашивают бинарные опционы норм? Нет, не норм Вы там не заработаете, в долгосрок Вы там 100%, сливаете, 100 сливаете свои деньги Ну, об этом потом чуть позже расскажу Это видео возможно будет длинным Но блин, это вся моя история И реально повторив мою историю Возможно на чем-то похожая с вашей Вы сможете тоже добиться таких результатов На трейдинге не получается, машину сливаю, все что у меня было, я полностью сливаю. Переводит мама на покушать. Там 20 долларов обычно она мне кидала в неделю 30. И все эти деньги я тоже сливал. Только приходит стипендия, я тоже начинаю сливать. Потом начинают появляться турниры на м -м, тоже каких-то бинарных опционах. Я там закидываю тоже свои деньги. И на турнирах я кое-как начинаю отбивать свои деньги. Там турниры, они были без вложений. Ты там просто нажимаешь кнопку зарегистрироваться. У кого там больший баланс за целый день, зарабатывает там 100-150 долларов. Так выходило, что я с самого утра, примерно с 11 утра, сидел до 11 вечера в этих турнирах. Они там здесь пару раз на неделю. Но когда они были, я просто приходил и просто долбил. Там можно было перезагружать баланс. И по итогу, у кого самый высший баланс, можно было заработать. И я вот так, блин, с самого утра, до самого вечера сидел, долбил, долбил и, э, так скажем, спустя месяц вот этих вот бессмысленных долбежек я смог занять первое место. Первое место, 150 долларов, тогда все такие охренели, потому что реально, все говорят: да это бред, типа, какие турниры, там деньги не выплачивают, там занимают места фейковые парни, а тут я занимаю первое место. И потом следующий турнир, опять первое, первое, первое. И у меня так первое за первым, я тогда поднимаю свою первую, грубо говоря, тысячу долларов, грубо говоря, просто отбиваю. Потом начинается тот момент, когда турниры изменили, там что-то поменялось, я завожу свой первый канал, назывался он Трейдер беларус и в то время там уже опять же универ, надо было идти на отработку. Иду на отработку, начинаю работать на двух работах. За лето я зарабатываю примерно полторы тысячи долларов. И то есть по факту уже неплохой вот такой вот момент. До этого всего биткоин упал на восемь тысяч долларов. Я подошел к отцу, говорю, батя, ну типа, блин, там биток упал, надо срочно покупать, потому что он будет и 20, и 30 тысяч долларов, надо покупать там 8 тысяч, хорошая цена. Он такой, как бы, не особо поверил, но потом мы уже едем, он меня отвозит на поезд, он мне дает полторы тысячи долларов. Я такой, конечно, в шоке, типа, блин, ну зачем, типа, зачем, и дает, и фишка в чем, все, я вкинул в биток, но потом, из-за того, что он там упал на 6 тысяч долларов, потом на 5, я это не выдержал, как амяк тупо скинул, хотел быстро отбить. Все вообще нахрен потирал с этими, когда заходил просто с плечами. И вот это вот лето, когда я хожу на две работы, это самое сложное время было. Потому что ты ходишь, я тогда работал в пиццерии, доставщиком пиццы. И работал на керамине, я копал вот эти вот самые траншеи. Это было реально сложно. Но за два месяца или там два с половиной, я забрал полторы тысячи долларов. Ну я думаю, блин, полторы тысячи долларов отдать отцу и остаться с нулем. Либо попробовать как-то закинуть полторы, сделать трешку и оставить себе полторы. Идея вроде была хрен такой, знаете, хороший, но на самом деле в корне неправильный. Закидываю эти самые деньги, через полчаса я уже стою такой на балконе, нервно вот эту вот бутылку пива держу, и я полностью все теряю. И потом я понимаю, к чему я пришел, на этом моменте забрасываю свой первый канал, и начинается прям такое сложное время. Завожу блокнот целей, тогда насмотревшись вдоволь инстардинга, замотивировавшись, я записываю к ему несколько видеообращений, типа, блин, Тарас, я уже полностью устал, я полностью все потерял. Очень надеюсь, что ты этот ролик посмотришь и что-то посоветуешь, потому что три года делать, три года, не покладая рук, то есть всегда стараться. Я не смотрел ни на кого, я просто делал. Так скажи, в чем, что было не так? Тут уже заканчивается универ, универ просто нахрен не хочу там доходить, потому что я понимаю, после универа выходишь на работу, будешь там мелочь зарабатывать, опять же к этому дойдем. Завожу свой первый блокнот и в блокноте делаю свои первые записи. Это я держу просто как бы, как вы видите, деньги, деньги с каким-либо ключом и просто пишу спасибо. Это я держу пачку денег и собираюсь с деньгами и женом ехать отдыхать. Вот, дальше, потом смотрим. Это тот стиль, в котором я хотел ходить. Это блокнот, мы с вами потом о нем поговорим. Это машина, которую я себя хотел купить. Когда-то у моего знакомого была Mazda 6, мне она так нравилась. И я такой думаю, ну шестерка прям очень много стоит. И типа, ну я явно просто не вытяну, надо немного поменьше. Поэтому нарисовал себе тройку. Потом это то место, где я, грубо говоря, хочу работать, где хочу жить. Тут квартира, тут расписал свои цели, написал статью благодарности. Я стану богатым, я всего добьюсь Я помогаю отцу, делаю крутой подарок Я маме делаю что-то приятное Я буду успешным У меня будет самая лучшая девушка и дети Мы будем жить в трехкомнатной квартире И вот, понимаете, начинается такой вот процесс Когда я визуализирую постоянно на мотивации Каждое утро ты такой просыпаешься Повторяешь эту мантру Типа все будет хорошо, все будет круто Максим, главное не сдаваться э, Вот эта вот вся тема мотивационная идет И я пишу эти самые блокноты ну, то есть это даже несложно доказать, что этому блокноту много лет. Потому что вот блокнот, он весь полностью потрепанный. И я пошел такой вот в лес с этим блокнотом. Чтобы вы понимали, когда уже все прям пробил дно, я такой на дне, уже весь слезах там хожу, хочу пожарить сосиски эти галимые на костре, и начинается дождь. То есть все шло против, вот вообще просто дно донное. И этот блокнот полностью тоже мокнет, но этот блокнот это такое было, знаете, как талисман согревающий. Ты прижимаешь его к сердцу, и все вроде как ок. Типа у тебя дальше есть вера, у тебя дальше все хорошо. Я, чуваки, не знаю, это просто пиздец. Это просто такой пиздец, когда ты ебашишь три года, блять. Три года в минуса, нахуй. Это нихуя не получается, ты веришь. Все, что только не делаешь, то все не идет, блядь. Нихуя не идет. Ты дальше ебашишь. И тебе похуй то, что вокруг происходит. Ты просто ебашишь, и все. Потом дальше у меня был вот такой вот еще блокнот. Я его вон также как-то показывал. Тут тоже я писал какие-то свои цели, но такие уже цели довольно мелкие. И сейчас, ребята, что тут вам вообще показать? Вот смотрите, есть у меня ключ, да, и есть у меня пачка денег. Вот сравните, это одно и то же. Ну, по-моему, это один в один. Но раньше, когда я первый там писал вот эту вот тему, я вообще даже не представлял, что это вообще возможно. А сейчас, ну, как вы видите, один в один, да. То же самое, тоже ключ от Мерса, хотя я вообще не думал, что у меня будет Мерс. Я думал, там возьму себе реально эту Мазду и все. Но э, зачем тут лежит вторая пачка? Эта пачка, это тоже, блин, голимая мотивация. Вот, тут примерно 20-10 тысяч долларов по 50 я их специально покупал, просто ложил под подушку, просто раскладывал везде, где только можно, и сам себе говорил, деньги любят меня, деньги меня окружают. Это, знаете, настолько тупая тема, но вот сказать то, что сейчас эта тема не работает, ну, я хз. Есть такое, знаете, как эти законы вселенной. Мы же как бы тоже сюда появляемся, уходим, там, заходим. Каждый во что-то верит. Я лично верю и в Бога, и во вселенную, и то, что вселенная тоже есть. И это, грубо говоря, как магазин. То есть ты живешь тут. И ты во вселенную отосылаешь какие-то импульсы. Вот знаешь, ты когда рядом находишься с негативным человеком, ты от него будешь постепенно притягивать этот негатив. Почему так происходит? И потому что от тебя, как я думаю, исходит какая-то энергия. Если энергия положительная, ты несешь вот это вот положительное. Но когда ты начинаешь просто находиться рядом с человеком, который там на негативе постоянно, ты тоже будешь от него заражаться этим негативом. Если хотите стать успешным, да, вот там э, пятым успешным человеком, просто Войдите в толпу четырех успешных человек, и вы станете пятым, это 100%, потому что я вот когда начал посещать еще эти семинары, и ты там заходишь на эти семинары, там человек зарабатывает 3 тысячи долларов, этот пять тысяч долларов, и ты такой стоишь просто в шоке, как эти люди столько зарабатывают, ты тут пришел с универа 30 держишь. Короче, теперь давайте переходить уже более такому интересному, как вообще дойти до дохода больше 10 тысяч долларов, когда я уже вышел с универа, я поступил на работу. После работы, после высшего учебного заведения, мне надо было отработать два года, так скажем по специальности и там зарплата чтобы вы понимали у меня была максимум 300 долларов то есть 300 долларов я снимал квартиру за 350 за что мне надо было платить эту квартиру вот вам и нате, ребята я вообще считаю то что вот это вот высшее образование образование вообще как и само по себе устарело в школе преподают совершенно не те предметы которые нам нужны по жизни та же математика эти логарифмы да нахрен надо мне эти логарифмы я с помощью логарифмов смогу вот так вот наколдовать себе это вот кучу денег, чтобы вот эту вот кучу денег заработать, надо единственное понять самые механизмы бизнеса, а вот эту э, вот тему там логарифмы, ну, нахрен мне это знать, это лишнее забивание грубо говоря головы. Поэтому я лично считаю то, что реальное образование устарело, если вы хотите реально какую-то профессию. Вообще, когда вы уже заканчиваете школу, если вот мне там смотрят вот эти вот ребята, заканчивайте школу, определитесь, блин, кем вы хотите быть. Если вы определились, то что вы не хотите там работать по найму, ну так все, действуйте. Вот знаете, там есть у меня знакомые, которые говорят, вот, блин, я работаю на хреновой работе, там у меня начальник дурак, потому что там он мне мало платит. А у меня вопрос, а нахрен ты пошел на эту работу, ты, блин, не мог выбрать другую работу? Вот знаете, мне так нравятся люди, которые просто берут и прикладывают ответственность на других людей. Я раньше тоже так делал, но сейчас я так не делаю потому что когда ты перекладываешь ответственность на другого человека ты грубо говоря ему даешь ключ от своей жизни Наоборот, брат управляемой жизнью и он когда вот поворачивает вот ключ ты говоришь а вот он виноват потому что видите ли у меня все не так пошло да блин берите ответственность в свои руки и наконец-то вот поднимайте свою жопу потому что вот реально когда ты берешь свою ответственность в свои руки, ты же начинаешь, грубо говоря, и править своей жизнью. Я работаю на той работе, потому что я так хочу. Блин, у меня это не получилось, потому что я накосячил. Почему накосячил? Да вот потому. Ты эту вот штуку убираешь в следующий раз, и это получается. Я же тоже, когда начинал YouTube, ну не заходили у меня ролики, знаете, длительное время. Сейчас мы уже плавно переходим к способам, источникам дохода. В общем, сначала веду YouTube. Да короче, ладно. Сначала... Нет, не ладно. Конечно, не ладно, что-то я уже, я уже, конечно, столько наговорил, что я сам запутался. Короче, смотрите, есть у меня вот такая вот вырезка, это канал Макс И как вы видите, на нем 110 тысяч подписчиков. Когда я делал этот скрин, на нем даже не было 10 тысяч подписчиков. Но я себе сделал такую распечатку, повесил на, грубо говоря, на стену, чтобы каждый раз вспоминать, какая у меня цель. Потом дальше, у меня есть вот такой вот список, это все мои цели, я уже не помню, наверное, на 2021 год, то есть писал его 10.05.21, и здесь у меня написаны все цели. Мало того, что я цели пишу себе, допустим, на комп, я их потом переписываю от руки, чтобы просто, вот знаете, если есть реально та вселенная, чтобы она прям конечно поняла мой сигнал. То есть мало того, что ты об этом думаешь, ты посылаешь вот эти вот импульсы, мало того, что ты там находишься в таком окружении, мало того, что ты пишешь это все от руки, мне кажется, кажется это работает. также у меня есть еще вот такой вот плакатик. тут я отмечал подписчики по датам, там по прогнозам. я просто сам себе грубо говоря делал прогнозы каким числом я смогу добиться определенных результатов. Так вот, короче, смотрите, переходим к источникам дохода, а то я все тяну, тяну немного, но просто тоже хочется все рассказать, чтобы у вас полностью сложилась эта картинка. Начинаю вести YouTube-канал, ничего не получается, вся моя торговля сходит на нет, потом, вот, знаете, потихоньку-помаленьку все начинает получаться, но я вот думал, почему у моего знакомого идет лучше, а у меня хуже. И я вот, знаете, начал разбираться. Изначально я винил YouTube. Вот, YouTube мне не дает просмотры, тут очень сложно. А потом, когда у меня один видос зашел, я такой понял, блин, а не YouTube-то виноват, Макс. Эээ, ты должен взять ответственность за то, что ты делаешь. Вот когда ты будешь делать топ-контент, когда ты будешь делать хорошую озвучку, когда ты будешь делать хорошие превьюхи, то ну, тогда у тебя получится, грубо говоря, нормальные просмотры. Вот, грубо говоря, простой рецепт. Если у вас что-то не получается, начните копать. Вот знаете, если кто-то считает, что надо постоянно стучать в дверь, рано или поздно Откроет я немного другой тактики если все-таки в этой двери долго не открывать надо найти другую дверь потому что ну, мало ли за той дверью вообще ничего нет целый год я регулярно вел канал что и делаю до сих пор и за первый год я набрал 3000 подписчиков чтобы набрать такую цифру мне понадобилось снимать по 5 прямых эфиров на неделю по три видеоролика Каждую неделю. Потом прямые эфиры я уже подзабросил, потому что попал в аварию на мотоцикле. И все, грубо говоря, вот так вот покатилось. Первый источник дохода у меня на то время это была зарплата 300 долларов. Второй источник дохода начал уже потихоньку приносить YouTube по 50 долларов в месяц. Трейдинг я не могу назвать как таковым источником дохода, потому что там, вероятнее всего, был 0, чем плюс или какой-то там либо минус. Третий источник дохода это у меня уже появились доходы от партнерских программ. Там было на самом деле немного, примерно 50 до 100 долларов в месяц. Что это вообще такое партнерские программы? Вы когда снимаете видеоролики там по трейдингу, я не знаю, по дизайну, по вышиванию, неважно. На любую тему всегда есть Какая-то платформа, где есть там Обучающие материалы, где есть какие-то Образцы для вышивки, где есть какие-то Помощники для ситуации Где есть платформа конкретно, где вы Торгуете, то есть в любой сфере есть Партнерские программы, это нормально То есть когда вы торгуете на определенной бирже Вы можете оставить партнерскую программу Дать какие-то привилегии И с дохода от партнерских программ я уже получал До 100 долларов, эти самые ссылки Я размещал под видеороликами Поэтому желающие, я никого там не призывал хотите не хотите регистрироваться если хотите ссылка будет в описании все получается у нас было на то время три источника дохода потом когда постепенно канал начал развиваться, я начал уже входить немного в криптовалюту. Мне написала одна криптовалютная биржа, предложила сотрудничество за 350 долларов. На то время я такой, охренеть! типа, блин, у меня зарплата 300 долларов, а мне тут биржа будет платить 300 долларов за один месяц. Конечно, я такой быстро согласился, пожали мы руки, и я начал уже один раз в месяц публиковать контент по этой криптовалютной бирже. У меня уже появился еще один источник дохода. Но в то время, когда я публиковал вот этот вот самый контент, мне нужно было делать о чем-то контент, поэтому мне пришлось инвестировать в криптовалюту. На то время крипта такие довольно-таки хорошо росла, поэтому я постепенно еще из криптовалюты выводил, поэтому можно считать, то, что за каждый месяц мне вот если разделить ту прибыль, которую я поймел с этого всего, вышло, заработать еще дополнительно по 200 долларов каждый месяц. То есть вот вам еще один источник дохода. И вот знаете, потом в это время, когда я уже понимаю то, что вот биржа мне платит, вроде как все хорошо, можно уходить с работы. Я там поднакопил немного денег я просто пошел на предприятие говорю все я не хочу больше с вами работать можно я пожалуйста как-нибудь уйду заранее я подошел к универу мне сказали все ок можно напиши вот это заплати там полторы тысячи долларов я плачу полторы тысячи долларов все я теперь от работы не завишу я вообще свободен тут я выхожу и могу заниматься спокойно своими делами я долго хотел уйти с этой работы не скажу то что там ребят было хреново прям вообще или что мне там не нравилось нет работа нормальная ты сидишь чисто за компом вот так вот Лишь отдыхаешь, там, рисуешь какие-то проекты Но у меня просто напрягало То, что надо мной кто-то стоит, мной кто-то Управляет, там мне надо приходить в 8 утра Пришел в 8.10, все, тебе там Штраф минус 20%, меня просто пугала Эта жизнь, я просто представлю То, что я могу жить вот 30-40 лет В такой жизни, я думаю, охренеть А там типы, которые приходят тоже со мной Работать после отработки, они такие Пришли, там на них начальник не смотрит Они кайфуют, и я думаю, братан, как ты будешь Блин, зарабатывать себе на квартиру Как ты потом там что-то будешь, всего вообще это не парит, он просто живет, ну тип норм, все нормально, меня такая жизнь не устраивает и знаете, тут, ребят, ну самое простое ну, хотите вы изменить свою жизнь, ну найдите вы, блин другую работу, найдите дело, которое вам будет нравиться, но ну, не знаете, какое дело вам будет нравиться, пробуйте, я тоже блин не знал, я же не знал, что вообще буду торговать там фьючерсами, или буду там вообще инвестировать в криптовалюту вообще не думал, что я зайду там как-то в крипту, ну так вот просто получилось, я просто пробовал разные направления, вот знаете была радиоэлектроника, по товарный бизнес я уже вообще молчу, пробовал, не пошло, просто надо пробовать и рано или поздно вы наткнетесь на ту нишу которая вам понравится от которой вы будете получать удовольствие и знаете сейчас смотрю некоторые каналы они вот делают информацию по трейдингу но там есть одна большая ошибка ребята пришли за деньгами я когда шел сюда я не приходил за деньгами я просто шел знаете типа за словом успех. Я даже сейчас не могу сказать то, что я там добился какого-то успеха, там э, Мерс, больше ста тысяч долларов в крипте, но это знаете, я не могу назвать себя просто успешным. Мне просто нравится. Вот, знаете, если кто-то там говорит, вот надо сделать видос, за видос ты получишь. Нет, я таким не занимаюсь. Мне просто по кайфу вот зашел, пообщался, сделал ролик. И потом, когда ты уже сделал полезную информацию Люди сами к тебе потянутся Не надо там кого-то гнать Регистрироваться по каким-то ссылкам Если ты делаешь полезную информацию, люди сами, грубо говоря, все это найдут Опять немного отвлекся от темы Переходим к источникам заработка Только я заканчиваю работу биржа со мной разрывает контракт То есть те 350 долларов, которые они мне платили Все, они больше не платят И тут я понимаю, блин, я ушел с работы Контракта с биржей нет Но на это время у меня уже более-менее прокачался YouTube И YouTube уже приносил примерно 250 300 долларов поэтому я так сильно не переживал думаю если что протянем потихоньку на Ютубе параллельно мне еще до сих пор капают доходы с партнерских программ на это время я уже начинаю более-менее как-то осваиваться в трейдинге если на то время я там все потерял Тут я уже начинаю как-то и на трейдинге потихоньку зарабатывать и трейдинг начинает переносить примерно там 200-300 долларов с теми депозитами, которыми я там торговал. То есть вот вам еще один источник дохода. Потом мне мой знакомый рассказывает про человека, который ведет блог в ТикТоке, то, что он там зарабатывает на ICO, на IDO, на разных каких-то NFT сейлах. Я в эту штуку не поверил, потому что ну, думаю, ну вероятнее всего какое-то разводило, потому что там ну в ТикТоке сложно найти кого-то нормального, но по итогу я решаю изучить тему ICO. Это было для меня прям вообще сложно. Я такой, ну ладно, попробуем. Тут я изучаю эту тему ICO, залетаю в ICO Минопротокол, протокол, зарабатываю 4000 долларов. То есть появляется еще один новый источник дохода. После Мины протокол я заходил в Affinity. Суммарно мы туда вложили примерно с 5 аккаунтов по 500 долларов. С каждого аккаунта достали примерно по 2000 долларов. Сейчас сами посчитайте прибыль. Еще заходили в один проект. Я, правда, вот сейчас не могу вот так вот на ходу вспомнить. Но, во всяком случае, ICO еще появился как источник дохода. Потом я решил разобраться уже в IDO, IGO. В этих самых темах, поэтому это тоже можно считать как источниками дохода, вот такими вот, знаете, временными До ICO я еще насмотрелся инстардинга, там было IPO. IPO – это почти то же самое, что и ICO, только уже на фондовом рынке, то есть когда можно акции купить, грубо говоря, на самом старте. IPO сейчас, грубо говоря, уже не приносит все IPO, которые были в прошлом году в минусах примерно на 50-70% но временно они тоже были источником дохода. Сейчас это источником дохода дозывать сложно, но во всяком случае потом, был у меня еще источник дохода на акциях. У меня даже до сих пор есть портфель из акций, примерно на 7000 евро. Он приносит мне дивиденды. Да, дивиденды там копеечные, мизерные, но это тоже как источник дохода. Плюс на данный момент акции на дне, но когда начнется там вот этот сам еще и бурлан на рынке то понятно это будет еще один дополнительный такой неплохой источник дохода после того как я разобрался с айсио я начал тоже выпускать ролики на эту тему эти видосы очень сильно заходили аудитории потому что на то время это все было популярно и канал тоже начал постепенно расти в это время я решаю запустить еще эксперимент на протяжении 100 дней выпуская каждый день видео на э, этом эксперименте я должен был каждый день торговать на фьючерсах, изучать стакан, изучать, как это работает, ну и параллельно инвестировать в криптовалюту по 25 долларов. Я это все сделал, мало того, что мы заинвестировали в крипту, там был заработок, понятное дело, то, что сейчас его нет, потому что вся крипта упала. Плюс я научился, грубо говоря, торговать. За то время я смог заработать на Mercedes. Mercedes это чисто деньги с трейдинга, там никаких денег нет, это именно вот за те 100 дней получилось, грубо говоря, зарабатывать. Хотя, может, я сейчас и что. Потому что возможно я там еще тысячи две три откуда-то мог взять возможно с этого самого ICO. но опять же ребят когда я получил деньги с ICO, я это начал все перенаправлять по каким-то другим проектам там в крипту запустил немного в акции пульнул и знаете вот этот вот эксперимент он был на самом деле вот таким вот прям хорошим бустом для канала почему это было бустом для канала на то время была популярна тема мало того что крипты была очень популярна тема фьючерсов но по факту про стакан никто толком не рассказывал я грубо говоря был одним из первых кто вот просто пришел и все вот так вот по полкам разложил как стакан работает что в стакане как туда смотреть откуда отчет торговать и вот из-за того что я зашел первым и на этой теме реально можно было то есть нормально даже до сих пор зарабатывать и начали подтягиваться люди и вот такой вот буст произошел потом начал youtube канал уже приносить примерно две долларов сейчас он конечно приносит около тысячи 300 долларов, потому что вы сами знаете, что в мире произошло, и по факту за просмотры уже не платят. И знаете, вот параллельно начали появляться какие-то источники дохода. Я уже, ребята, немного заговорился, поэтому давайте подведем итоги по моим источникам дохода и как я получил эти источники. Есть заработок в физическом мире, есть заработок в интернете. Я выбрал заработок в интернете, потому что тут как можно больше сфер. Потом я выбрал для себя криптовалюту и фондовый рынок. В фондовом рынке, там пока это не источники дохода, но все-таки рано или поздно это будут источники я просто вы в акции, жду роста тех самых акций и эти акции мне на данный момент приносят дивиденды в любом случае. То есть, получается, с фондового рынка у нас, как минимум, уже есть два источника. Опять же, когда я показываю, какие акции покупаю, я показываю, где их купить. Потому что не так просто найти ту самую платформу для покупки. И, то есть, получается, есть партнерская программа. Эта партнерская программа, насколько я помню, платит 3 евро за приглашенного человека. И что-то там немного от комиссии. Поэтому ты показал человеку, где купить акции, по факту, такое вот сделал хорошее дело. Потому что человек там будет бродить в интернете. Искать, где ему купить, наткнется на скам. Ты показал, где купить, сам за это получаешь комиссию. Три источника дохода, самых таких простых. Дальше идем по Ютубу. YouTube. YouTube приносит за просмотры, конкретнее, не за просмотры, а за то, что вставляется туда вот это вот самая рекламка, которая всем надоедает. Вот за это блогерам платят. Получается четвертый источник дохода. Когда вы ведете YouTube канал, понятно, вы можете вставлять в описании какие-либо ссылки. Вы можете вставлять ссылки как полезные, так и не полезные. Можете вставлять на свои соцсети. Разберем мой пример. Я Ссылки на какие-либо биржи, где я сам торгую, то есть надежные, проверенные биржи. Эти биржи дают блогерам какие-либо привилегии, скидки, скидки на торговые комиссии. Вот когда вы регистрируетесь без реферальной ссылки, вы отдаете бирже, грубо говоря, все свои деньги, которые вы там тратите на комиссию, то есть забирает их биржи за то, что вы там открываете сделки. Но когда вы проходите регистрацию по реферальным ссылкам, вы уже можете экономить на тех самых ссылках. Лично по моим ссылкам на бирже Binance там 20% других биржах тоже есть бонусы. То есть реферальные ссылки, вот есть там кто-то говорит, ой, это плохо. Нет, ребята, это хорошо. Вот у кого-то нет возможности дать, но если есть возможность получить эту скидку, почему бы не получить? Поэтому возьмем доход с реферальных программ, грубо говоря, как пятым пунктом. Это на самом деле неплохой вот такой способ. Чем больше вас людей будет смотреть, чем больше вы будете обо всем этом рассказывать, тем больше у вас будет рефералов, тем больше будут ваши доходы. Да, там доходы небольшие, потому что вам дается часть от этих самых комиссий. Где-то есть именно за человека вот там привели человека получили 5 долларов далее у нас идет та тема о чем мы снимаем ролики я лично снимаю ролики про трейдинг трейдинг на данный момент мне уже наконец-то приносит деньги я могу спокойно сказать то что да я зарабатываю больше двух долларов с трейдинга это можно спокойно подтвердить по дневникам это никакой сложности в этом нет это уже шестой источник дохода однако я не могу сказать то что трейдинг там постоянно дает плюс там круто можно зарабатывать нет трейдинг это очень сложно и если бы у меня было был только вот один трейдинг. Я не уверен то, что я бы его вообще потянул, поэтому и для этого я себе создавал источники дохода, чтобы, если у меня трейдинг сложится, чтобы меня вытягивали какие-то другие источники дохода. ICO на данный момент ICO не так много, но если сложить суммарно, э, сколько я заработал на ICO, это больше явно 10 тысяч долларов, поэтому можно смело считать седьмым источником дохода. Восьмой источник дохода это IDO почти то же самое, что и всего, только на децентрализированных площадках. Там у меня особо как бы доходов больших нету но опять же там есть много монет, которые ждут своего вестинга, ждут своего листинга, поэтому там все только-только, грубо говоря, залочено. Потом есть девятый источник дохода, это приват пул, это когда вы заходите к каким-либо блогерам, там собираются вот пулы, такие вот самые-самые первые инвестиции, и когда эту монету уже листят на биржах, а вы уже сидите с их сами, и вы просто там э, на разлоках скидываете эти монеты. Поэтому вот вам уже 9 источников дохода, я, конечно, об этом всем не могу рассказывать на канале, ну потому что это не принято, короче, рассказывать на канале десятый источник дохода это лаунчпады раньше с лаунчпадов получалось прям очень хорошо зарабатывать а сейчас уже как-то лаунчпады под ну потому что медвежий рынок с того же степ на вы сами посмотрите сколько там было иксов примерно 20 иксов если вы даже на лаунчпаде заходили на бинансе то все понимают какие это были хорошие иксы какие-то были хорошие заработки одиннадцатый источник дохода это размещение прямой рекламы в своих социальных сетях ну понятно раз вы ведете свои социальные сети раз вы там ведете telegram youtube понятно вы затрачиваете свои силы, свое время Это время должно как-то оплачиваться Потому что даже вот тот же YouTube Вести за 300 долларов, снимать видеоролики, чтобы получать 300 Ну зачем их вообще тогда снимать А так вы сделали рекламку За потраченные силы получили вознаграждение, Поэтому это вполне себе ок 12 источник дохода это лончпулы, Это когда вы просто закидываете монеты Грубо говоря под заморозку И за то, что вы заморозили свои деньги Вам начисляются какие-либо проценты 13 источник дохода это стейкинг Это почти то же самое, что лончпул только стейкать уже можно определенные монеты и получать вознаграждение в тех же монетах. Я лично стейкаю USDT на разных биржах, где-то там платят 4%, где-то 1,5%, где-то 8%, где-то вообще 20%. Есть разные риски на разных биржах, поэтому стейкайте на разных биржах и получаете тоже пассивный доход. Я это делаю, опять же, диверсифицирую между разными биржами, чтобы если там на одной бирже все будет хреново, чтобы у меня деньги остались на других биржах. Вот вам еще получается пассивный доход. 15 источник дохода – это Покупка, продажа NFT. Здесь можно расписать несколько, грубо говоря, в одном источнике еще несколько источников, потому что есть NFT на бирже Bybit. Когда вы там покупаете NFT за 1 цент, продаете по 10 долларов. Есть NFT, например, на бирже KuCoin, те же Picaster, которые там выходили. Есть NFT, которые выходят на Binance. И то есть на всех этих биржах, опять же, я стараюсь зайти на какой-то интересный NFT сейл. Если вы заходите, понятно, в Галим какой-то NFT сейл, у которого там нет будущего, у которого нет интереса со стороны. Э, Людей. Ну понятно, там никаких иксов не будет, но когда заходите на сейл, где э, реально есть шумиха, где вокруг него тусуется много людей, понятно, там можно будет хапнуть иксы. Поэтому 15 источник дохода можно вот так вот в целом взять, это покупка, перепродажа NFT. 16 источник дохода это участие в IGO, раньше конечно этих IGO проводилось намного больше на бычьем рынке, там прям все-все зарабатывали, но сейчас на панкейке их уже выходит на мало, на бесвапе мало, но на Binance еще выходит и там время от времени тоже можно иксануть. 17 источник дохода – это участие в прайм и дропах на бирже хоби Когда-то за участие в одном прайм -листе можно было заработать примерно 2000 долларов. Это еще в декабре прошлого года. Потом эти прайм -листы начали приносить все меньше и меньше. Чтобы вы понимали, у меня было очень много аккаунтов, однако я об этом не могу рассказывать на канале, э, ну так как я все-таки с биржами тоже сотрудничаю, даю вам какие-то плюшки, получаю себе какие-то плюшки. Поэтому сколько у меня там было аккаунтов, я не могу сказать. Но, во всяком случае, прайм-листы – тема очень была год очень было классно и на этом удалось тоже очень хорошо заработать это если ты сейчас попадаешь в листы но заработаешь там 20 может 30 долларов максимум а раньше это конечно были прям огромные иксы. 18 источник дохода это прямая покупка криптовалюты то есть спекуляция криптовалютой на среднесрочных сделках, если трейдинг я обобщаю к тому моменту что это у нас какие-то краткосрочные там скальпинг, то покупка криптовалюты есть у меня как в долгосрок то есть там монеты просто хранятся и есть такие более краткосрочные сделки вот когда ты видишь какие-то интересные новости по монете ты ее покупаешь и продаешь уже после выхода той самой новости следующий источник дохода, наверное уже 19 это прохождение тест -нетов. это грубо говоря пилится какая-то платформа вы проходите какие-то тесты вам начисляют токены и потом на листинге вы можете продавать эти самые токены это такой довольно таки простой способ заработка я подписан на пару телеграм-каналов таких довольно таки мелких и они там время от времени публикуют те самые тест нет я быстренько захожу что-то там покликал по инструкции все потом ты ждешь приходят токены на metamask заводишь на биржу спокойно себе продаешь 20 источник дохода это заполнение уайт-листов получения каких-либо Был у меня один успешный кейс на бирже Dowmaker, когда я просто заполнил white-list, получил ту самую локацию, я ее выкупил, продал, заработал тысячу долларов чистыми. Я подписан на несколько телеграм-каналов, которые публикуют информацию по интересным white-listам, грубо говоря, не скамовым, там реально такое вот годное. Я перешел, заполнил, все, потом просто жду. Попал white-list, отлично занес, не попал, не занес. Я попал, наверное, за все время только раза три в эти самые вайт-листы. Довольно-таки сложно попадать. Но, опять же, если прям сильно мультиачить, можно спокойно попадать и самые вайт-листы и забирать эти награды, выкупать локации. Не знаю, ребята, все ли это источники дохода или нет. Все, что постарался вспомнить, я вам так вот как-то вскользь рассказал. Понятно то, что я сейчас работаю еще над своим проектом. Хочу запустить еще параллельно какие-то источники дохода. Ну, когда ты начинаешь работать, эти источники сами по себе появляются. Как я этого всего добился? Да блин, я просто, грубо говоря, сел когда-то, снимать на youtube видосы и я задался целью снимать каждую неделю минимум три видоса сейчас я снимаю по два ну потому что уже время уходит на какие-то другие проекты но сама суть в постоянстве то есть я просто начал постоянно делать видосы на youtube и когда я начал делать начали подключаться какие-то другие источники дохода появились новые темы это все начало комбинироваться комбинироваться и знаете вот как снежный ком и чем больше этот снежный ком будет тем его сложнее в дальнейшем будет остановить эти источники дохода Постоянно будут накапливаться, вы будете зарабатывать все больше. Однако, ребята, тоже помните, что смысл жизни ну явно не в деньгах. Это всю жизнь можно за ими гоняться, а счастья, грубо говоря, от этого не поймете. Лучше быть бедным и счастливым, чем богатым и несчастливым. Я думаю, это очевидно, понятно. Сегодня мне, ребята, исполняется 26 лет. Вроде все, что хотел, вам рассказать. Добился вроде немалого, но еще есть к чему стремиться, поэтому постепенно буду рассказывать, что у меня еще дополнительно появляется, чему мы научились, на чем можно больше попробовать заработать, на чем меньше, в общем, такие вот дела. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и всем пока.